Книга называется «Китабуль Иман, а хадис приводится про ислам. Почему ислам? Иман. Ислам. Да, потому что ислам, когда упоминается без слова Иман, значит означает ислам и Иман. Так же, как иман, когда упоминается отдельно, без слова «ислам», значит, означает иман и ислам. Понятно, да? А ислам – это что? Шахадату аля иляха илля Аллах, что нет никого и ничего истинно, достойного поклонения, кроме Аллаха. <шахадату> и то, что Мухаммед раб его и посланник его, значит, это из веры. <шахадату> и выставивание намаза – это тоже из веры. <шахадату> и выплата закята, очистительной милостыни. Как мы с вами проходили на прошлом уроке, это тоже извери. Вахад извери. Вахаджюльбейт, и совершение пути, да? Каби, тоже изверы. У васовому Рамадан, поститься в месяц Рамадан, тоже извери. Хорошо. Значит, кэм, аркэм, рислям. Сколько столпов ислама? Монтен, <соединяющие> хам. все вместе. Мы это проходили уже? Пять. <соединяющие> Хамса. Хамса. Хамса, это значит пять. Макия. Сразу-сразу отнесите, сразу без разрешения. Да, значит, пять столб ислама. Рукан. Значит, это является чем? Основой ислама. Поняли? Самый главный столб ислама, самый важный столб ислама какой? вера в Но мы только что перечислили из этих пяти. Какой из них? Самый важный. Шахада. <свес> Абдуху, <свес> значит, шахадату Алля Иляха Иля это таухид, поклонение одному Аллаху, а шахадату Амни Мухаммаду Расулу Аллах, это истеба, следование за посланника Аллаха. И что значит это самый главный стоп ислама? Значит, намаз ради Аллаха и так как посланник Аллаха читал намаз. Выплата закята тоже должна быть на основе ля, Иляха Иля ради Всевышнего Аллаха. Хаджуль бей тоже ради Всевышнего Аллаха и Солом Рамадан, поститься вместе с Рамадан тоже ради Всевышнего Аллаха. Как мы с вами говорили на прошлом уроке, когда кто-нибудь из вас постится, держит уразу, никто его не видит. Он может да, съесть что-нибудь на кухне, пока его не видит мама, пока его не видит папа, пока его не видит брат, но он не ест, потому что кто его видит? Да, Аллах Субхану ат видит, значит, он постится ради ликов Всевышнего Аллаха, ведь Аллах видит его. Значит, его пост на основе чего? «Ля Иляха Илля Аллах Мухаммаду Расулу то есть ради Аллаха и в соответствии с Сунной Посланника Аллаха. Мы постимся именно так, как пришло в Посланника Аллаха в хадисах. И поэтому вспоминайте про первый хадис, который мы с вами взяли в этой книге. То, что все, что пришло от посланника Аллаха, алихи салям, является... <свят> <истинным>. <свят> а в третий хадис или второй хадис из этой главы мы с вами взяли, здесь тоже упоминается некоторые столпы ислама. Некоторые столпы ислама. То, что человек будет мусульманином, если он засвидетельствует. <свят> И затем, ваюкинус саля, если они будут читать намаз, ваюкинус саля, если они будут выплачивать закят. Значит, у нас первый столб ислама – это два свидетельства, второй столб ислама – это выставление намаза, и третий столб ислама – это закят. Сегодня мы с вами возьмем, Миншаллах хадис номер четыре. Хадис номер 4. Пропадайте. Сегодня мы с вами берем... У нас адис... очень сильно пропадает. секунд да. а, не слышно. Вы подвисаете. Сильно пропадает. Ага, сейчас слышно? У вас не слышно. Слышно. Не слышно? Не слышно. Нормально. Ага. Сейчас прерывается. Да, значит, берем четвертый хадис из этой книги, читаем Опять вместе, слышали, так... читаем вместе. Как не слышно? Слышно. Сейчас слышно, секунд 10 не было ничего слышно. хорошо. Значит, берем четвертый хадис. Читаем вместе. Ан, оба это внесло <Android> Адис <связь> передается от Убады и <связь> Да будет доволен им Аллах. Ани Повторяйте. анин Нави, кто-то слышится под данным? Передается от и ибнусомит, да будет довольным Аллах, от пророка, мир и благословение Аллаха, Фаль, который сказал, Ман حده لا, لا شريك, شريك <تصفيق> له. الله ورسوله. الله ورسوله. Абдус Макириас, абдус وَالْجَنَّةُ, والجنة حَقٌّ وَالنَّارُ الله <نقام> وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَأَدْخَلَهُ <связывая> Аль -Амаль. Аль -Амаль. Аль -Амаль. Значит, в этом хадисе говорится от Убады ибн Усамит, роди Аллаху ангу, анин-наби его пророка, кал, который сказал, «Маншахи да, кто засвидетельствует?» Засвидетельствует, значит, скажет, «Алла, Иляха, Илляллах» при свидетелях что нет Божества истины достойно поклонения, кроме Аллаха, Лах-Баху, Ангелии Скирна, для нашего векеля, нет у него сотоварища. Именно Мухаммед Абдуху, и то, что есть там, раб его и послание к нему. И то, что Мухаммад раб его и посланник его, и то, что Иса раб Аллаха и посланник его, и слово его, которое он не спасла, Марьем Марии, Варуху, Мин и Дух от него, Вальджаннату и то, что рай является истинным, Вальнару и Ад тоже является истинным. «Адхаляху Джанна» – «Аллах ведет его в рай, аля макяна – «в зависимости от его дел» или разные статусы да, в отношении этого последнего предложения. Значит, смотрите, мы с вами сейчас, сейчас должны прочитать несколько раз этот хадис, вы затем перепишите себе в тетрадь и возьмете да, отсюда некоторые пользы. Самое первое польза, смотрите, здесь говорится, илля Аллаху вахдаху ля шарикаля, У нас снова приходит с вами первый столб ислама, то есть основа нашей веры, основа нашей религии. «Аля илляха илля Аллах", это значит, нет божества истинно достойного поклонения, кроме Аллаха. «Вахдаху единственного», он один достоин поклонения. «Ля шарикаля». Нет у него абсолютно никакого сотоварища. И то, что Мухаммад, раб Аллаха, то есть тоже поклонялся Всевышнему Аллаху Аззаваджару, и его посланник. Ванна Иса, Иса ибн Марьям, он Абдуллах, тоже поклоняющийся Аллаху, ва и его посланник. Понятно? Да? да? переведите, пожалуйста, еще раз. Не слышно было, да? С какого момента? Um. No. Мне все слышно было. Я был слышно, Иса. Ага, значит, у анна Иса Абдуллахи Расулиху. И то, что Иса это раб Аллаха. Абдулла, слово Абеда. Поклонялся, то есть Абдулла это поклоняющийся Аллаху, одному Аллаху. Иса... Поклоняющийся одному Аллаху и его посланник. Значит, нельзя поклоняться Иисусу, Иисе, нельзя поклоняться Мухаммаду, нельзя поклоняться никому, кроме как одному Аллаху. И то, что Всевышний Аллах, что не спаслал Слово Свое, не спаслал Слово Свое, мин и также поддержал Иису, алихиссалям. Вальджанна и то, что рай является истиной, ваннару, огонь является истиной, рай уже есть. И ад тоже есть. И мы с вами хотим попасть в рай и хотим избежать ада, то есть не попасть в огонь. И для этого необходимо поклоняться одному Аллаху, так как поклонился Мухаммад саляллаху алейхи вассалям. То есть, значит, основа того, чтобы попасть в рай и избежать огня, это шахадату аля и иллаллаху ванна мухаммадам. Расулла. И кто это засвидетельствует, то есть уверует в Иисуса? А Иисус сказал то, что придет последний посланник Севышнего Аллаха, Азавадель Мухаммад, как об этом сообщил Всевышний Аллах, то, что Он пришел к своему народу Иисус Иса, и сказал, то есть донес до своего народа радостную весть. Придет после меня посланник. Его зовут Ахмед. Ахмед – это значит Мухаммед. Мухаммед, то есть более достохвальный, чем Иса. Лучший пророк и посланник Всевышнего Аллаха Аззаваджар – это Мухаммед, алейхи и если люди не поверили Иисусу, не поверили Ису, не последовали за Мухаммедом, алейхи и не являются мусульманами, значит, они на самом деле не поверили также в Иису. Поняли, да? Значит, у нас основа того, чтобы попасть в рай – и избежать огня это таухит и тиба, то есть уединение Всевышнего Аллаха в поклонении и следене за посланником Аллаха салялоху арихи васалям. И того Аллах ведет, кто засвидетельствует это, это Адхалахуллахул джанна ведет его Аллах в райские, сады. в райские сады. Но здесь, да, согласно одному тавсиру, который пришел от э, великих да, сарифов, это в зависимости от его деяний, то есть чем больше и совершение будет деяния, его раба значит тем выше будет его степень в раю. а другие сказали то что это свидетельство для является таким великим что Всевышний Аллах именно по причине этого и введет в рай теперь давайте еще раз прочитаем этот хадис вместе عن عباد عبادة الصديق علي النبي صلى الله عليه وسلم قول من شهد أن ليلة لله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله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 وكلمات ألقه إلى مريم ورحمه والجنة الحق والنار الحق أضحقه Значит, дети, да, как обычно, хадис записать себе в тетрадь и запишите отсюда великую пользу. То, что ля иллаха это из веры. То есть миналь имен. Поняли, да? Из веры. Из веры. И также из веры. Вера в посланников Аллаха, вера в рай, вера в ад. Все это из веры. Поэтому хадис у нас включается сюда. Но вы смотрите, каждый раз, когда вы новый хадис, Читаете его много раз обязательно, повторяйте какой-нибудь пройденный хадис. В следующий раз, значит, будете также сдавать да, хадис номер один. Значит, этот хадис заучиваете или много раз читаете, и потом будете сдавать также хадис номер один, то есть из Аль-Мухаддима, из предисловий к этой книге. Вот. После урока, кто не успел прочитать, могут сдать эти хадисы. Кто выучил наизусть хадисы или выучил наизусть вопросы тот аухиду, который мы с вами проходим, значит, после урока можно задержаться и сдавать. Хорошо? Это хадис, ахродьев Аль-Бухари, приводит имам Аль-Бухари. Имам Аль-Бухари, Мухаммад, Ильбну Ибрагим, Аль-Бардизба, Аль-Бухари. Хадис номер 3435. Во Муслим также его ученик, великий имам Муслим, Ильбну Хаджач. Прохиму Аллаху Тааля. Хадис номер 28. И так далее. Значит, а? Сегодня мы с вами ограничимся одним хадисом. Почему? Потому что вы еще некоторые, да, прочитали только у нас третий хадис. И то прочитали с ошибками, а некоторые и вообще, да, не заучили ни первый хадис, ни второй, ни третий. А? Да? А кто, а кто такой этот ну, который этот хадис передал? Еще раз скажи, не расслышал. А кто такой этот хадис, Ой, этот подвижник? А, убедит, ну, сомит, когда говорится, значит, это является сподвижником. Понятно, Я не да? Значит, смотрите, мы с вами главу закончим, расслыш... и потом в конце главы мы с вами сделаем хадисы, которые пришли от Абуху Рейри. С его куни, с его именем э, и с его насып, куда он принадлежит, да, то есть к какому народу, к какому племени. Потом также мы с вами отдельно выпишем хадисы, которые переводят Ибн Умар, хадисы Убады и всех остальных. Почему? Потому что это самый легкий путь заучивать хадисы. Самый легкий путь заучить хадисы, заучить хадисы по подвижникам, как это делал имам Ахмад в своем то есть пока прочитайте этот хадис несколько раз, перепишите себе в тетрадь и попробуйте. Я не раз слышу, а Вы как проходите. переводится Аддхулаху По одному, по одному. Его ведет Аллах в рай. Тот скажет, ля илях ля шарика и расулю. также уверует в Иисуса, всех остальных пророков и посланников Всевышнего Аллаха. И то, что рай существует, и то, что ад существует, Аллах его введет в рай, в райские сады. Понятно? За его дела и за его слова. Чего? За его а говорить вас не слышно. За его дела и слова. Да, кто засвидетельствует за вот, вот эти вещи, то, что один Аллах за своим поклони и потом будет делать дела, чем больше будешь делать дел праведных, тем выше твоя степень будет в раю. Не можешь писать? Нет, вы просто пока делайте, что этот предмет у нас тальтеин. не забывайте. То есть вы просто читаете много раз и заучиваете наизусть и записываете в тетради. Вот, если даже не помните то есть эта книга, она предназначена для того, чтобы вы ее много читали и заучили. Если заучили, вы уже получаете основные хадисы с Аль-Бухари и с Муслима. А -а -а. Если у меня хотя бы много расписали, потом будет вам учить каких-то то